как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале «Сквостерни к звездам». Хочу сделать видео об МММ Трон. Проект работает, все платится. Мы видим, вот мне вчера поступили выплаты. Или когда это? Вот, да, вчера. Сегодня одна выплата была 720 трон, 2400, 680. И вот еще аж 17 число 530 трон было. Эти все монеты есть на кошельке. Мы можем отследить транзакции. Это вот 2400, как раз таки мне приходилось 720 и вот 530. Это последние выплаты за два дня вот за сегодня одна уже 720 была, и там еще понемножечку набегает в принципе проект работает все хорошо некоторые участники я вижу и у других блогеров там у инвеста спрашивают они Поздно ли заходить? 120 дней работает проект, и не может ли он скомануть в скором времени? Ну, во-первых, вот правильно Дэн дал пояснение, что в СНГ он, грубо говоря, с декабря, с начала декабря работает. Ну, там с конца ноября примерно так. А до этого он работал в Индии, насколько вот нам известно. И вот мы видим, что среди Индии он почему-то не скоманул, да и тут я думаю, что он не похож на классический хайп проект мы с вами уже два ммм MMM видим это ммм MMM трон и ммм MMM призм ссылка кстати на два этих проекта будет находиться в описании и тут есть классная очень штука вот а, чего нету в других хайп проектах почему другие хайп проекты не живут почему админы все время жалуются на этих всяких а, как это они там их называют вот я забыл хитранеры вот я вспомнил хитранеры потому что люди забежали на кружок 2 и вышли дальше не реинвестируют даже вот а, свою часть денег которую они заработали в проекте которые появились с воздуха грубо говоря люди не несут люди думают ладно я сейчас лучше тут меньше зато вот железно вытяну денег чем я буду делать какие-то реинвесты развивать проект все равно думает кто-то Додумается и раньше выйдет, а я потом и останусь вот у разбитого корыта Тут админы, как и в Призм, MMM они вот это все учли и сделали закольцовку Мы с вами, кто уже состоит в проекте, понимаем Те, кто не знают, сейчас объясню вам простенько метод если вы хотите зайти в проект МММ MMM Трон, всегда помните о рисках. Тут вот предупреждение, что это финансовая пирамида, грубо говоря. Не инвестируйте сюда последние деньги. Точнее, не вкладывайте. Это, грубо говоря, даже не инвестиция. Если вы хотите зайти в проект МММ MMM Трон, минимальный депозит составляет 1000 трикс, 1000 монет Трон. Но для того, чтобы принять в нем участие и участвовать в этом проекте, все-таки рекомендую 2000 монет Трон иметь у себя. То есть Ту сумму которую вы хотите сюда проинвестировать это минимум тысячи монет вы должны умножить на два раза сейчас объясню почему потому что когда вы заходите в проект и делаете инвестицию даже чуть чуть больше еще плюс три процента у меня есть инструкция в плейлисте самый первый ролик там можете с самого начала все посмотреть сейчас ократенько объясню перед тем как сделать инвестицию минимально в тысячу монет трон вы должны зарегистрироваться видеоролик есть на канале Потом 3% от вашего депозита вы должны проинвестировать фонд трон это вот такая вот бирюзовая кнопка сюда мы отправляем 3 процента прямо нажимаем сюда тут есть адрес для отправления только внимательно не делайте ошибки не весь депозит а только 3 процента от суммы а в предыдущем видеоролике я рассказывал как раз таки как высчитать 3 процента если вдруг кто не понимает можете перейти в плейлист в описании и посмотреть предпоследний ролик который был перед этим затем например 30 монет мы внесли это если инвестиция наша будет составлять 1000 еще монет. Затем мы нажимаем «Предоставить помощь». Ну, через 5 минут желательно сделайте, пока ваши монеты в фон дойдут. А нажимаете «Предоставить помощь», вбиваете 1000 монет. После чего ждем. Периодически раз в полчаса заходим в свой кабинет и проверяем. Нам должна прийти заявка приблизительно на 50% от суммы, то есть на 500 монет. Тут будет такое зеленое окошечко, мы на него нажмем, и нам вот откроется такая штука. Давайте посмотрим. Вот тут не открывается, Давайте подробности вот так нажмем Не такое окошко откроется, но примерно такое И там будет написан кошелек, на который мы должны перевести монеты И сумма монет мы заходим в свой кошелек трон нажимаем вот кнопочку send например вбиваем сюда адрес на какой мы хотим отправить и вбиваем сумму монет которую мы хотим отправить и нажимаем отправить потом через пару минут также заходим на этот ордер и внизу жмем я оплатил подтверждаем то что мы перевели монеты потом в течение обычно суток ну тоже рекомендую во первых уведомление на почту должно прийти так что если у вас на почте не включены Уведомления, то включите это у себя на телефоне там например или каждые полчаса также заходите в кабинет потому что там может в течение 30 минут ну иногда бывают задержки в течение суток прийти вторая часть на оплату вот этой помощи которую вы предоставляете то есть она приходит и и все. Когда мы на 100% оплатили депозит, например, 1000 монет, с которыми мы заходили, к нам начинают начисляться проценты. Но они еще после первой оплаты начинают начисляться, но будем брать за основу этот день. Депозит работает у нас 10 дней под 20%. Если мы вычтем те монеты, что мы отправили в фонд, то получается, что наш депозит идет в работу на 10 суток под 17%. Но чтобы забрать по истечении 10 дней наш депозит, нам надо заново предоставить помощь. Оказать помощь минимум на ту же сумму, которую мы оказывали до этого или больше. Но если вы повышаете, в следующий раз предоставляете помощь больше, то меньше уже нельзя будет предоставить. То есть первый раз мы предоставили 1000, потом думаем, ой ладно, все усиляюсь, на 2000 захожу. 2000 предоставили в следующий раз, потом уже 1000 не получится, потом меньше 2000 не получится, поэтому на это тоже обращайте внимание. И вот, мы заходим, чтобы забрать, 10 дней прошло, у нас отработал депозит, вместо 1000 монет стало 1200 монет, что нам надо сделать, чтобы забрать свой вклад и то, что по нему набежало. Нам надо заново сделать депозит. Опять отправляем 3% в фонд от депозита, который мы будем второй уже делать. Опять предоставляем помощь. Но тут уже как только 50% мы от него оплатим, первую часть даже, мы уже можем делать заявку на получение помощи. Ну, а потом в течение некоторого времени нам придет вторая часть заявки. Мы ее тоже оплачиваем, но кто как делает. Некоторые участники несколько депозитов в сутки работы делают. А система тут позволяет это сделать, не как в МММ MMM призм. Некоторые каждые сутки некоторые через сутки а некоторые как маркетинг работает раз в 10 дней делают инвестицию в данный проект в общем стратегию выбирать только вам но это к слову к вопросу о том они а поздно ли заходить дэн написал что посчитал что 54 дня это срок когда мы выходим в безубыток тут мы в любом случае получается такая система что 50 процентов от нашей инвестиции последний мы оставляем в проекте вот как раз таки за счет этой закольцовки которая и дает проекту жить такое огромное количество времени Вы представьте 51 процент в месяц ну очень мало проектов так живут но и это еще не предел вот насколько я понимаю это не предел если админ просто не свалит с кассой потому что развитие проекта идет а не будем судить большое оно или нет но развитие развитие проекта идет я вижу это по участникам которые регистрируются у меня в команде по тем людям которых они сюда приглашают, также работают над развитием проекта. Поэтому этот факт мы отрицать не будем. И вот эта закольцовка она в принципе и решает проблему всех админов хайпов мне кажется в скором времени вот даже смарт-контракт новый появился который там проработал 25 процентов в сутки он давал бессрочный депозит был он там проработал что-то ну 12 дней да, к примеру 12 или 14 это тоже очень большой срок для него работы но он закрылся и админы когда уже сделали не рестарт, а новый проект у них там уже в смарте тоже такой метод включен там во первых вывод раз в сутки только возможен а во вторых еще часть средств которые тебе набежали они автоматом идут на реинвест то есть там такая система и мне кажется скоро вот этот интернет заработок он в такое русло и окунется когда реинвест будет обязателен потому что это принуждает участника развивать дальше проект если не приглашать людей то копеечкой и эти же монеты они никто их у вас не забирает вот фонд вы платите админу за работу грубо говоря это еще одно но почему проект будет работать потому что админ может конечно сейчас кассу забрать а может дольше проработать зато больше комиссионных и получить 3 процента от каждой инвестиции он получает мы видим всего выплачено монет 20 миллионов 30 20 миллионов трон выплачено Грубо говоря, мы откидываем половину, это даже очень много я откинул, 10 миллионов оборот. 10 миллионов оборот, вот давайте посчитаем, сколько админ заработал за все это время. Вот за то, что он поддерживает сайт, за то, что он начал там когда-то, принял в нем участие и позвал сюда людей. Давайте посмотрим, сколько тут его денег. Это 300 тысяч монет трон. Мы умножаем на сегодняшний курс трона. И это получается 9 тысяч долларов админ заработал вот за этот период времени. Но напоминаю, что там была Индия. Там были, может, небольшие деньги. Сейчас заходим мы русские. Мы начинаем качать. Тут и транзакция увеличилась. И участников, и депозиты, я думаю, подросли. Поэтому скоро этот заработок будет вот за все время. Было 9 тысяч долларов заработал человек. А в скором времени, я думаю, если проект будет продолжать сработать, развиваться, это будет его месячный заработок поэтому я думаю ему смысла закрывать проект нету тем более еще раз говорю что проект живучий за счет вот этих самых реинвестов кто-то не понимает кому-то сложно это понять но это на самом деле плюс это только плюс это ни в коем случае не минус и даже понимая что последний депозит его половину как минимум я оставляю в проекте я все равно рад тому что такая фишка функция тут есть потому что если бы не она проект скорее бы всего уже не работал потому что мы видим как у нас срабатывают хайпы если там нету а, лимитов каких-то изначальных где ты просто не можешь много проинвестировать то эти проекты скоротечные и они очень быстро прекращают работать теперь что я еще хотел сказать дэн там дал пояснение что 54 дня надо выходить в безубыток на самом деле это если делать инвестицию раз в два 10 дней, об этом я уже говорил какие стратегии можно здесь, э, выбрать для себя, какие делать там хоть сколько вам даст система я думаю несколько депозитов в сутки она спокойно даст вам сделать но на самом деле надо говорить не так, надо говорить не 54 дня для этого проекта, мне кажется будет правильнее сказать 6 отработанных депозитов Потому что по факту, я думаю, что ну, вот в течение 2-3 дней система даст сделать 6 депозитов. И тогда, если вы в течение 3 дней сделаете 6 депозитов на одинаковое количество монет, то на 13 день, это уже тот день, когда отработают все ваши депозиты, делая 7 депозит, вы его уже будете делать на проценты, которые набежали вам в этом проекте. И тогда получается, что вы будете продолжать участие, вот если вы дальше решите делать депозит раз в 10 дней, то дальше вы будете принимать участие уже монетами, которые вы получили в MMM Tron. И тогда ваша первоначальная инвестиция, если вы не будете усиливаться, она будет лежать у вас в кошельке и никуда уже не пропадет. То есть риском вот этим, что админ свернет, все заберет, она подвержена не будет, потому что этих монет просто не будет у вас в проекте ну а можно и дальше делать там 6 депозитов за 3 дня только не забывайте про лимиты что месячный вывод средств ограничен 150 тысяч метрон. в дальнейшем админы сказали, если будет отлично идти развитие, но проект будет развиваться лимиты будут подниматься все это зависит конечно от того, насколько быстро проект будет развиваться но пока, пока я думаю никому и не надо, Не, конечно уже появляются люди, которые говорят нам бы лимиты поднять, но пока что Таких людей единицы И я думаю, что этого делать не надо Потому что, ну вот реально Они начнут высасывать монеты С данного проекта Пока что этого делать ни в коем случае нельзя Пока проект должен набрать силу Ссылка на проект находится в описании. Как всегда, розыгрыш 10 комментариев по теме видеоролика, 10 первых счастливчиков получат от меня по 10 монет трон. В конце своего комментария оставьте адрес своего TRX кошелька. До скорых встреч!